Воин, пленник, лидер Новое прочтение эпической оперы Александра Бородина 15 и 16 сентября «Князь Игорь» Открытие нового театрального сезона в Большом театре Беларуси